Их науки будущего Санкт-Петербурге Да, конечно, значит, в Санкт-Петербурге в 2014 году мы организовали первую первый выпуск этой конференции, который прошел в общем, с большим успехом. Вот. И сейчас, мне кажется, мы расширили аудиторию, увеличили количество участников. И в этот раз, значит, помимо обычных секций. Мы организовываем также специализированную российско-французскую секцию, как вы знаете, с привлечением посольства Франции в России, вот, которая представит доклады российских и французских ученых. Вот, эта секция организована с помощью французского посольства в Москве, а также Миноборнауки, Инконсалта, Россотрудничество. Мы объявили конкурс на лучшие студенческие аспирантские работы в России и во Франции. То есть у нас одинаковое количество участников с российской и французской стороны. Вот. Ну и кроме того, я пригласил ведущих французских ученых для представления докладов, вот. для того, чтобы молодые ученые могли познакомиться с работами французских ученых. Ну и кроме того, обменяться информацией по форматам возможных взаимодействий между Россией и Францией у нас будет в конце дня круглый стол, на который придет советник посла по науке и технологиям, и расскажет о возможностях, скажем так, создания российско-французского сотрудничества, билатеральных проектов между Российской Федерацией и Францией. Есть ли здесь в ну, мне кажется, организация у вас превосходная, то есть одно удовольствие быть в Казани, участвовать в этой прекрасной конференции. Вот. Очень сложно, безусловно, организовать такое огромное событие, в котором больше тысячи участников. И поскольку я сам в организационном комитете, я примерно представляю, каких усилий это стоило. И вот мы постоянно взаимодействовали и в нашем программном комитете, и с организаторами, инконсалт. И большие усилия были потрачены, конечно, на, на то, чтобы... Это мероприятие прошло достойно и успешно. А, расскажите, пожалуйста, ваших общих о программе. Вот, я в Казани бывал один раз, вот, но в этот свой приезд я хотел бы еще раз, конечно, посетить лабораторию университета и немножко обновить свои впечатления, поскольку вы быстро развиваетесь. И, скорее всего, информация, которую у меня есть сейчас, она уже устарела.